суток вы с любовью из моего домика в деревне. Я сегодня хотела ответить на вопрос своих подписчиков. Вы ездили в Голландию, у вас есть девочки, там, внучки маленькие. На каком языке они разговаривают, как вы с ними общаетесь, насколько часто вы с ними видитесь. Ну, конечно, мой канал смотрит и взрослые женщины, которым интересно. Все же бабушки. И как у нас происходит общение. По мере возможности мы, конечно, пытаемся встречаться вместе и быть вместе. Раз в год или мы, или дети приезжают к нам. Один год это в семнадцатом году было так, что дети отдыхали здесь с семьей. Дочь с мужем приехала, с девочками были здесь, в Татарстане у нас. А потом мы поехали в октябре в этого же года, мы поехали с супругом. В Турцию мы отдыхали в Анталии, поэтому наше общение продолжалось, скажем так. Да? В 2018 году мы вот поехали с мужем уже на Новый год, на Рождество. И общение, конечно, было более тесным, близким. Девочки хорошо разговаривают на русском, все понимают. Особенно старшие, которые 7 лет, Анечка, она хорошо разговаривает по-русски даже немножко читает, хотя она сейчас уже ходит в школу, и ей это не просто дается, но тем не менее она осваивает даже буквы, есть магнитные буквы, которые там крепятся на доске, и она читает, складывает и все это у нее получается неплохо. Но Вера, она, конечно, маленькая, ей только в марте будет три годика, но тем не менее ее самое главное достоинство – она очень любит нашего дедушку, то есть это получается по-татарски это бабай, у нее просто с уст это не сходит, бабай, бабай, и даже будучи там у нее в гостях, мы ночевали на втором этаже, в одной из спален, и она прибегала к нам, эта спальня находится вместе с детскими спальнями, и она приходила всегда к нам, обнимала его и говорила, бабай, любимый. И сердце мужчины таяло прямо на глазах. И сейчас я рада тому, что у нас есть, конечно, WhatsApp, у нас есть интернет, и связь более ну, доступная, скажем, потому что высылаются видео какие-то детские, смешные, и мы тоже отправляем видео, где рассказываем, как у нас идет снег, потому что в Голландии нет такого изобилия снега, как у нас. На таком уровне у нас проходит <связь> общение. Ну и сегодня в своем видео я хотел показать очень забавные, смешные заставки детей, которые присылает нам дочь. И как <связь> наш бабай общается. <связь> Со своей внучкой мы шлем видео, и она его смотрит с таким интересом, ей это очень нравится. Даже, вы знаете, я делала видео, как супруг сделал коптию из обычной кастрюли. У меня есть такое видео на канале. И когда мне дочь говорит, мама, у тебя там просмотр то увеличиваются? Я говорю, а что такое? Чуть что, она говорит, покажи бабая. И поэтому очень часто он там рассказывает в этом видео, как делает из обычной кастрюли коптилью. Ребенок смотрит, она уже знала, где что находится, нажимает кнопку и смотрит внимательно. О чем же говорит бабай? Я все понимаю, что детям нужны бабушка, дедушка, ну также общение нужно с ними. Ну что поделаешь, если это далеко. Но тем не менее вот благодаря коммуникациям нашим сегодняшнего дня мы общаемся с нашими детками. Посмотрите маленькие видео, которые присылают мне дочь. Они очень забавные, интересные. Интересного вам просмотра. Полубайтесь вместе со мной и порадуйтесь просто за деток, неважно где они живут. Вы были с любовью из моего домика деревне. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Я буду рада ответить на них всегда. Мир вашему дому. Спать не собираюсь. Весело вам за это.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 Oeh, kijk dan! Allemaal! Doe schuim. Lekker! Ну, здесь, Верно, бумаги у надо Что ты нарисовал? Пойти мыться сейчас все, смывать, посмотреть, какая вся грязная. Да. Ой, ой Вера, Вера. Кто-то булки есть, кто-то вкусная дочь паприка. Вкусная. Доча, лол, врал. Вкусный вер. Почти весь Здравствуйте. Вера, ты меня видишь? Вера, где? Где Вера? Бабай тут, бабай тут. У нас снег, у нас сейчас баню топить будет. Лето, летом. Летом приедете, да? Ждать будем. Ягоды будут? Ягоды, помидоры, снега не будет. Да, да, да. Ты бабай, качель поставишь? Поставим, качель поставим. Малину посажу, малину будем собирать. Велосипед будет. Вело велосипед будет, твой, все будет. А -а -а. Купаться будем, на лодке кататься. Точно поедем, а -а -а. да, да. Привет, Таня. А, Здравствуйте. Привет. Привет, ты меня видишь? Да. Ты где, где Вера? Вот. Давай, тут. А я тут. У нас снег, у нас нет. Да. да. Так и, будет. и да. Нету, нету. Да! И это, это правда! Смотри, смотри, бабай! да? Да! Да, и так. это правда! правда. Это, это правда! Да! Вот и сама! На Точно поедем, да? Привет, всем! Привет! Вс. Здравствуйте. Привет. Вера, ты меня видишь? Вера, где? где? Вера? Бабай тут, бабай тут. А Ха. я соцу встала. У нас снег. У, у, -у, -у, -у. Да. Лето, летом. Да. Летом приедете, да? Ждать будем. Все Яг Ягоды будут? Ягоды, и помидоры, и снега не будет.